Uh, всем привет! Это второй этап 500 открытия 500 кейсов. Uh, мы начинаем. Опять же с женой. Здравствуйте. Uh -huh. Магазин. Че с каких начнем? Вот с этих, с, с первых или со вторых? Ну, да мы начинали. Да мы на первом этапе тоже открывали с первого Давай со второго начнем да, ну, давай со ну, Давай, тебе, тебе открывать с первого Да нет ну, Шлем ну да. Так, теперь я... Баба! Так. Какая? Вот это? А, вот это? А, есть такие, как у Крюгера. Так, теперь вот это. Как нет, картин нет. Не то, как -то, как и, ага, и пожарный шлем. Пожарный шлем, блядь. Вот, вот этот вот синий шлем. Королевской. Это а! Степно. Ага. А теперь я, да? Это Опять! Так. Ага. Так, теперь второе откроем ну, Да? Тоже сорок ну, Открывай Можно? Можно? Угу. Так, ну чё, все, это посл последний, как э, там останется еще по 4 открыть. Это да. второй, второй этап закончился. И э, 200 там остальные ящики. Так, открою просто так чисто рандомно, Ну, также, может быть, с женой открою их. Опять этот парашют. О! Хм, прикольный рюкзак. Это тоже прикольный рюкзачок. Я спрошу, Чё, Всем пока. Э, ждите еще остальные ящики, когда откроем. Откроем, может быть с женой, может быть, э, может быть вдвоем, может быть втроем, может быть, блин, да, с котом вон будем открывать. До новых Встреч, а я король открытых кейсов. Всем пока. Всем удачи. Подписываться на мой канал, ставить лайки и жмакать на колокольчик.